Здравствуйте! Мне бы хотелось сегодня снять ряд вопросов, которые пациенты задают на различных э, медицинских ресурсах, где зарегистрирован под различными специализациями, вот. ну и заодно рассказать о том большом о своей как бы системе витальной э, э, медицины. И все началось когда я работал медбратом, еще в институте учился, вот и плотно занимался ауриколотерапией. И однажды ночью мне удалось купировать тяжелейший болевой синдром у одного пациента, которому не помогали наркотикосодержащие и обезболивающие. И вот это шок, и меня это поразило, конечно, что такими простыми способами можно вызвать такой мощный терапевтический эффект. Потому что потом пациент проспал 8 часов и быстро пошел на выздоровление. И вот эта модель, она как бы стала стержнем, на которую в дальнейшем накручивались подобные наблюдения. И вот они как пазл на сегодняшний день, Сложились в единую систему, которую я назвал витальной медициной. Вот. Витальная это значит оживляющая, то есть простыми и такими безвредными способами, которые можно применять в любых условиях. Это не обязательно в клинике делать. Собственно, не, не совсем клинику. ну, понятно, его терапия это, да. А я а, про другие способы расскажу. Вот. И, и можно вызывать очень мощные такие сдвиги, пробуждающие именно жизненную силу и те естественные ресурсы, которые уже заложены в организме. Вот. конечно, тут есть нюансы, потому что нужно очень точно суметь попасть и скомбинировать вот эти вот воздействия. Вот. Дальше давайте немножко сделаем отступление, такое романтическое и философское, чтобы ну, возникло понимание. Знаете, мне удается сбегать из нашей серой, слякотной, и гиподинамичной хмари, сюда, в такие места, где можно поесть солнце, натурального сыра, попить масло из маслин натурального, раствориться в этой синеве, впасть в транс, побыть какое-то время в забытии, а потом немножко даже и поработать. Прямо здесь же хочу сказать, что эффективность таких консультаций и психотерапевтических сессий, конечно, выше, чем нежели в кабинете. И, конечно, нужно подышать с этой красотой вместе, покачаться на волнах, чтобы синхронизировать ритмы Простимулировать рецепторы. И вот тогда аккумуляторы начинают заряжаться. И спустя недели 3-4 до двух месяцев происходит наполнение этой жизненной энергии. Которая может хватить на год жизни в таком городе как Москва. Теперь хочу предложить посмотреть на данный видеоряд слева направо значит слева это то о чем мы беседовали только-только значит посередине этот черный квадрат я о нем тоже в принципе проводила об этом беседу но я могу немножко раскрыть открою вот он. значит я его немножко дополнил Условно говоря, вот у нас три основных системы. Значит, верхняя вот эта вот система восприятия. Соответственно, здесь помещена фотография электроэнцефалографии. Значит, таким образом мы диагностируем ряд болезней по изменениям вот этих волн. Значит, слева вот эта вот фотография. Это работа внутренних органов. Ну, в данном случае здесь спирография изображена. То есть, тоже диагностируются функциональные возможности органов дыхания. И электрокардиограмма. Соответственно, мы диагностируем работу сердца. А справа, справа это из китайской книги. Значит, это отображает циркуляцию, этот график отображает циркуляцию ци в организме, в различных системах. Но тоже, в принципе, если их так посмотреть обобщенно, на что это похоже? Это волны. теперь Мы видим волны внутри нас, волны вне нас. И вот сумма вот это вот третья картинка очень красивая фотография которая отражает суть того что происходит то есть человек есть сумма вибраций и на, на них воздействует внешние вибрации вот возвращаясь к средней картинке Значит, внешние вибрации обозначены вот этим вот, первым кольцом. Вот этим вот. Ну, вот где свет, цвет, влияют звук на систему восприятия. Вот они, пересечения. Значит, температура воды 16 градусов, которая колет, вызывает такие приятные бодрящие ощущения стимулирующие вот и зарядка аккумуляторов загар который и здесь и здесь ну, и соответственно эти ощущения через систему вот через вот эти пересекающиеся вызывают кольца вызывают стимулирует выработку нейрогармонов нейромедиаторов нейромедиаторов гормонов гормональная включается система вот так вот но еще вот хотелось бы сказать именно о внутренних вот это внешние взаимовлияния вот где происходит это первое кольцо. Это наша экология. Вот она, вот это вот кольцо. Видите? Это экология, которая влияет на, на нас. Это солнце, вода, магнитные поля, звуковые поля, цвета, что еще? Пища. Вот. Теперь поговорим сейчас о внутренних. Где, где мы работаем? Где область работы для витальной медицины? Это вот эти вот внутренние. Сейчас я. Угу. Извини, ага. Вот эти вот внутренние области пересечения. Здесь пересекаются различные научные. Дисциплины такие как психология, различные психотерапевтические методы и подходы, психиатрия с эндокринологией, иммунологией, кардиологией, гастроэнтерологией, многими другими логиями, но также и не научные дисциплины. Прежде всего философские учения. Духовные практики, даосские практики, цигун, внутренний, внешний, аюрведические знания, йога. Ну и еще можно много чего перечислить, но именно здесь, в этих областях, лежат ключи решения многих комбинированных сложных и хронических проблем проиллюстрирую самым простым примером стресс это стресс человек допустим вот она коммуникационная вот кольцо это наша наш социум коммуникации вот это вот кольцо вот человек поздорил на работе или в семье вот у него начался стресс. Включился стресс. Значит, у него началась бессонница. Вот это влияет, что он, прежде всего на эндокринную систему, на надпочечники. Вот у него началось сразу. Вот влияет на сердечно-сосудистую систему. Первое влияние. Далее, значит, при длительном стрессе стресс не уходит. Начинаются изменения там, в щитовидной железе. Понимаете? Начинаются изменения в работе кишечника. Появляются язвы. Пожалуйста. При этом он, при этом, так, при этом человек, не высыпаясь, он тяжело встает, он испытывает слабость. Вот через вот эти вот каналы. И, соответственно, и тут, испытывая слабость, он, у него нехватка энергии, он не восстанавливается. Вот. вот он круг, дополнительное влияние на ту же щитовидную железу. Образуются узлы онкология. Вот такие вот влияния. Значит, мы в этих вот зонах мы находим триггеры вот. и работаем с ними. И успех работы зависит от того, как мы, насколько нам успешно, точно удается их определить и насколько правильно мы удачно подбираем комбинацию. Этих воздействий на эти триггеры. Вот так вот. Теперь мы видим волны внутри нас. Волны вне нас. И вот как сумма. Вот это вот третья картинка. Очень красивая фотография. Которая отражает суть. Суть.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 гастроэнтерологией, многими другими логиями, вот. но также и не научные дисциплины, прежде всего философские учения, духовные практики, даосские практики, цигун, внутренний, внешний аюрведические знания, а, йога, ну и еще можно много чего перечислить. Но именно здесь, в этих областях, а, лежат ключи решения многих а, комбинированных, сложных и хронических проблем. Проиллюстрирую самым простым примером. Это стресс, у человека стресс. Человек, допустим, вот она коммуникационная, вот кольцо, это наша, наш социум коммуникации, вот это вот кольцо. Вот человек повздорил на работе или в семье, вот у него начался стресс, включился стресс. Значит, у него началась бессонница.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 Извне, чем мы можем воздействовать? Что касается системы восприятия. Первое. Это продуктивное общение и совместная медитация. Вот. Второе. Это психотерапевтические техники различные. И третье, ну уже клиническое, это, конечно, психотропные специальные средства. Вот что касается тела. Значит, что тут, прежде всего? Это, ну, это касается терапии болевых синдромов. Это остопатические а -а -а, методы. Первое. Второе. Это коррекция физической активности. Применение каких-то специальных техник. Что касается ЦИ энергии. Ну, здесь понятно, здесь есть акупунктура, первая, второе, это различного рода цигун и пранаяма, вот такие вот упражнения, которые помогают. И в целом, значит, иногда человеку приходится подбирать режимы жизни, имея в виду все все три составляющих, значит, чередование, допустим, его работы со спортивным туризмом или с поездками или изменение там, режима питания. Кстати, вот здесь вот, наверное, есть еще такое диета терапия. Вот это вот еще тоже очень важно. Вот, ну и есть какие-то специальные методы ну допустим гомеопатия которые везде и тут и тут В принципе подбираются так препараты такие вот комбинации которые могли бы влиять на, на эти все три составляющих ну, вот таким образом мы запускаем волны которые гармонизирует вот эти вот витальные цепи и системы, выравнивает вот, и стабилизирует. По времени человек, соответственно, начинает выздоравливать, вот, улучшается самочувствие, настроение, вот, приток энергии приходит. Вот так вот, если коротко, предельно коротко и просто. Среди символов витальной медицины первый символ бабочка. Все, наверное, многие наверное, слышали такое понятие эффект бабочки. Когда взмах крыла бабочки в одном месте вызывают бурю, целую бурю в другом. Это буквально то, о чем я недавно вот сейчас рассказывал. То есть мысль, какая-то мысль. На выходе мы получаем панику, паническую атаку. С вегетативными проявлениями, эмоциональными, неконтролируемыми. Вот такой же эффект бабочки, только в обратном направлении мы способны создать. Точное попадание иглой, либо точное, э, о, точный образ вызывает ну, такой же эффект, только с противоположным значением, что, который приводит к уравновешиванию, к стабилизации. Вот. И это происходит э, по цепи, по функциональным системам как, вот, как домино. Вот, поэтому вот эффект домино надо об этом тоже знать. Вот, мы должны это учитывать. То есть вот так же, как я рассказывал, как от стресса сыпется организм, вот так же и обратно он восстанавливается. Вот. И если мы все правильно сделали, создали эту систему, оживляющую, то на выходе мы получаем колоссальное пробуждение природной вот этой силы, вот этой вот восстановительных возможностей. Это, это, это, это я назвал эффектом феникса. Вот поэтому вторым символом большим в витальной медицине вот, является феникс. Вот когда человек, когда его человек ну, буквально трансформируется, у него трансформируется восприятие, у него, соответственно, трансформируется работа регуляторных систем, вот, в том числе и обмена. И в заключение немножко дегтя когда эти методики не помогают. перво Первонаперво, это, конечно, декомпенсированные состояния, где мы должны обязательно в обязательном порядке использовать имеющиеся клинические терапевтические возможности, хирургию, если нужно, препараты, то есть тут показания, конечно, для э, использования только метод, методик витальной медицины, они не годятся. Они могут быть только сопутствующими. Раз. Два. Значит, э, есть такая категория людей, потребители называются. Они там считают, что если платят деньги, им должен кто-то принести что-то такое необычное, какую-то таблетку, которую они там выбивают и выздоравливают. То есть тут эти методы как бы, ну в нашей области, они не срабатывают такие подходы. То есть человек работает над проблемой, ему в этом помогает специалист. Вот только так. Вот где еще скрытные люди. Человек, который ну, не раскрывает себя, свою природу, он не дает доступ к специалисту, не дает возможность обнаружить этот триггер на этой глубине. То есть он ее не показывает. Это тоже проблема, конечно. А, вот. Есть люди такие инфантильные. Вот они ходят за модными целителями, за модными какими-то методиками. А, вот Они не, как сказать, не способны додумать, они не способны ментально обработать информацию. И понять, что является правильным, а что неправильным. То есть у них нет для этого таких вот интеллектуальных ресурсов. Вот, к сожалению, поэтому у них, конечно, прогноз трудный. Вот. А в остальном, ну, в принципе, все работает. Конечно, можно работать, как я уже говорил, в принципе, еще раз повторюсь, в любых условиях. Особенно мне нравится работать на природе, потому что эффект гораздо, конечно, выше. То есть природа нам помогает, это точно. Поэтому желаю всем быть здоровыми и свободными. Спасибо.